Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Ха -ха. С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. И я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда.